Самодельный ли? <свят> вот так можете себе дома сделать такое чудо чтобы не ходить на седьмой этаж. О, класс. Если хоть откиньте, да? Поживую. Все, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Покупайте водичку себе. Заходите на, на наш сайт. Сайт внизу.